Давайте я представлю теперь а, тех, кто сегодня а, будет в этом вебинаре участвовать. Итак, это я, Игнатов Андрей, я менеджер, российскому производителю токенов и SmartCard. А, со мной вместе будет мой коллега, но он, правда, останется за кадром Павел Анпимов. А, он руководитель отдела продуктов и интеграции, и он. А, при необходимости сможет ответить на все ваши самые заковыристые технические вопросы, которые касаются наших продуктов, включительно на смарт-контроллеров. А теперь я передаю микрофон своим коллегам из компании CryptoPro, они представят себя самостоятельно. Андрей, спасибо, коллеги, слышно меня? А. Коллеги, слышно? Да, отлично. Добрый день еще раз коллеги. Со стороны компании Криптопро сегодня выступаем мы в паре. Меня зовут Павел Луцик, я директор по продажам и развитию бизнеса. И я расскажу о практических сценариях использования связки Криптопро Ингейт и Ротоки. И со мной в связке мой коллега Александр Никитков, эксперт отдела защиты сетей компании Криптопро. Александр, на практике покажет, как работает связка CryptoProInGate и RUTOKEN и CP2.0 Flash, как это вживую выглядит, ну и расскажет, расскажет поподробнее о решении CryptoProInGate и RUTOKEN. Опять передаю слово Андрею. Андрей, тебе слово. А, спасибо, Павел. Ну что же, обрезаем. Поговорим о том, что мы можем выжить от этой самой связки RUTOKEN и CryptoPro. Ну, для начала давайте... Говорим в целом о безопасности. В офисе в целом работает безопасно. Вы, ваши компьютеры подключены к IT-ресурсам предприятия по внутренней сети. А, а, никакие публичные каналы доступа здесь не используются. То есть злоумышленник, который захочет какие-то данные из этой сети украсть, ему нужно будет на какую-то спецоперацию проводить, чтобы подключиться. Прекрасно видно, кто конкретно сидит за конкретным компьютером. Вряд ли в офис войдет какой-то незнакомец, сядет за чей-то комп, даже зная пароль его владельца, начнет работать. Его достаточно быстренько выведут на чистую воду, спросят, кто это вообще такой, ну и дальше он будет иметь достаточно нехорошие последствия. И, наконец, каждый ПК – это доверенный следант, и на нем установлен... Как минимум антивирус на нем скорее всего не стоит никаких запрещенных программ и можно доверять но к сожалению в офисе все время работать не получается бывают командировки бывают выезды к заказчику, бывают по тем или иным причинам работа из дома, кто-то просто нанимает людей, особенно сейчас, без использования офиса, вот, ну и совершенно недавний опыт с пандемией, который заставил большинство обитателей офисов остаться дома и работать из офиса, еще неизвестно, что нас ждет в дальнейшем, осенью и зимой. Вот по всем этим причинам, мы вынуждены работать не из офиса, а либо с домашнего компьютера, либо вообще с какого-то компьютера, на котором нам дали поработать. Это может быть компьютер в гостинице, это может быть компьютер у заказчика, какой-то интернет-киоск в аэропорту и так далее. А, и в этом случае а, мы подвержены целому ряду угроз. Во-первых, <coughs> это возможность перехвата данных, которыми мы обмениваемся с сетью нашей организации. Причем здесь может быть перехват как с помощью программ-сниферов за счет использования этого самого публичного сегмента сети интернетовского, так и гораздо более простой, элегантный способ, когда в аэропорту или в отеле делается подменная точка доступа, то есть с тем же самым именем, как и легальная, но принадлежащая злоумышленнику. Злоумышленник прогоняет эту информацию, которую вы ему отправляете через себя, а дальше все необходимое считывает и получает доступ к данным. Плюс тот компьютер, за который вас могли временно посадить, ну или вообще домашний компьютер, на котором до этого дети там поигрались, непонятно что поставили, на нем могут быть вирусы. Эти вирусы при установке соединения с сетью предприятия могут в эту сеть радостно перескочить, могут выполнить какие-то нехорошие действия от вашего имени, удалить какие-то данные, что-то куда -то скопировать и так далее. Ну и, наконец, пароль можно украсть. Его можно украсть либо, как мы первую угрозу рассматривали, когда вы используете когда пардон, происходит перехват передаваемой информации, либо когда просто вы вводите пароль, а через плечо стоит незнакомец, засмотрит, какие конкретно символы вы нажимаете. Это все достаточно просто. Я уж молчу про бумажки, которые любят клеить мониторы, там записывать записные книжки с паролями и так далее. И самое плохое, что пароль – это не вещь, это информация отследить момент кражи информации практически невозможно. Поэтому злоумышленник, сколь угодно долго, будет от вашего имени подключаться к офисной сети, работать, выполнять какие-то действия. Вы этого отследить не сможете. И если, не дай бог, он что-то плохое сделает, там, украдет данные, уничтожит э, э, какой-то там настройки программного обеспечения, то вам придется доказывать, вам, как легальному пользователю, что это не вы сделали. И никаких доказательств, кроме, ну там, может быть, IP-адреса, с которого человек заходил, отличного от вас, просто не будет. Как с этими угрозами мы можем бороться? Способов этих достаточно много. Что конкретно предлагаем мы? Мы предлагаем загружать гостевую операционную систему с доверенного носителя. А в данном случае, как я позже скажу, в качестве этого доверенного носителя будет выступать наш продукт рутокина cp 20 В этом случае загрузка происходит без обращения к файлам на диске ПК. А, поэтому даже если на компьютере есть вирусы, то никакого влияния а, на работу нашей системы они не окажут. Мы просто к этим дискам обращаться не будем. Далее, двухфакторная аутентификация, когда мы используем аппаратное устройство, тот же самый RootToken CP2.0 Flash, для предотвращения краш пароль Далее, это использование виртуальной частной сети VPN для защиты передаваемых данных между вами и сетью организации. Но про это подробно будут рассказывать коллеги. И, наконец, при необходимости, работа не с программным обеспечением, которое входит в состав вот этой загруженной операционной системы, а использование удаленного рабочего стола, то есть вы фактически можете оказаться за вашим рабочим компьютером, который оставили вовсе. Что такое двухфакторная аутентификация, про которую я только что сказал? В обычном режиме мы используем однофакторную аутентификацию, то есть единственный фактор это фактор знания, знания пароля, который легко украсть или подсмотреть. В случае двухфакторной аутентификации первым фактором является обладание неким физическим устройством, в данном случае токеном рутокена CP2.0 flash, а второй фактор знание пин-кода этого токена. Мы вводим пин происходит разблокировка. Определенных областей памяти, с помощью этого выполняется процесс аутентификации. Подобрать пин-код невозможно, преемные попытки подбора, память будет заблокирована, то есть, даже если вы теряете токен или у вас его крадут, ничего страшного, злоумышленник подобрать пароль не сможет. Той, Скопировать э, токен невозможно, потому что ключи по-правильному. Должны быть, и в последнее время таких становится все больше, они являются неизвлекаемыми. То есть они создаются внутри токена, используются строго внутри токена, и извлечь их никак нельзя, значит скопировать нельзя. Украсть токен незаметно также нельзя, потому что владелец токена об этом тут же узнает, уведомит администратора своей организации, доступ будет тут же заблокирован. Двухфакторная аутентификация применяется как в операционной системе, так и в клиенте VPN, при необходимости в клиентах RDP и еще много-много-много для чего. То есть, например, один раз введя пин-код, вы дальше можете его использовать для различных целей. Как работает мобильный клиент, загружаемая операционная система? Для начала пользователь подключает токен к USB-порту того ПК, на котором он будет работать. И в BIOS или EFI выбирает загрузку с USB-драйв. Это, собственно говоря, единственное требование к тому компьютеру, на котором он будет работать. Далее, с токена загружается операционная система. После этого пользователь вводит пин-код токена и выполняется двухфакторная аутентификация. Далее можно работать локально. вплоть До там, отсутствия подключения к каким-либо сетям <coughs> На, внутри этой операционной системы могут входить, например, офисное ПО для редактирования документов. И вы можете работать с этими документами. Эти файлы будут сохраняться на токене, причем можно создать защищенный раздел, который также будет скрыт до момента ввода пин-кода, поэтому при утере токена данные не будут распространены широко, то и злоумышленник к ним получить доступ не сможет. Можно подписывать электронные документы с помощью ключей, которые хранятся в защищенной памяти токена и криптоядра токена. То есть весь механизм, необходимый для подписания, у вас с собой в этом самом устройстве. То есть вы фактически находитесь в офисе. Офис у вас всегда с собой в вашем кармане. Далее можно запустить клиент VPN, безопасно подключиться к сети предприятия и взаимодействовать с сетью предприятия, как угодно. Если есть э, веб-приложение, можно запустить браузер и работать э, через браузер с веб-приложением. А если вы хотите получить доступ к вашему рабочему столу, то запускаете клиент RDI подключаетесь и работаете, как будто бы вы из офиса не уходили. Компоненты решения у нас следующие. Первое – это root CP2.0 флэш. Это комбинация USB-токена с флеш-памятью. На этом токене есть целый ряд файловых разделов. Это файловый раздел для загрузки операционной системы, файловый раздел для хранения файлов пользователя. Причем там могут быть совершенно разные сценарии, достаточно сложные. Например, там можно сделать таким образом, добавить еще один загрузчик, чтобы без ввода пин-кода нельзя было загрузить операционную систему, то есть раздел с операционной системы, чтобы тоже появлялся только после ввода пин-кода. Вот. Наши партнеры умеют выполнять такие настройки и при необходимости смогут это сделать. Кроме вот этих файловых разделов во флеш-памяти существует еще защищенное хранилище ключей и сертификатов для того, чтобы, собственно говоря, там хранить и ключи и сертификаты для электронной подписи и для двухфакторной аутентификации. Туда же входит операционная система. В качестве операционной системы может использоваться как Microsoft Windows, так и Linux. В первую очередь, конечно же, Linux российский. Мы тестировали на совместимость с практически всеми, мне кажется, российскими Linuxами, которые есть. Это Astra, Red, Rasa, Alt. Вот все, что легально предлагается в России, в частности, для государственных, для крупных заказчиков, со всеми это все тестировалось, все это работает. Далее. Туда же входит клиент VPN, CryptoProAndGate, о котором расскажут и покажут чуть позже мои коллеги. И туда же входит клиент RDPVDI при необходимости для подключения к удаленному рабочему столу. В состав операционной системы может входить любое дополнительное ПО, которое нужно для данного конкретного случая. Офис, либо какой-то там заказной ПО. Чуть подробнее скажу про наш продукт, ROTOKEN ЦП Flash. Как я уже неоднократно говорил, это токен с криптографическим ядром, защищенный флеш-памятью, флеш с интерфейсом USB 2.0. Он входит в линейку ROTOKEN CP 2.0, то есть все приложения, которые умеют взаимодействовать с токенами по стандартному набору API, умеют работать с Ауротокеном CP2.0 Flash. На нем больше всего среди всех наших токенов памяти для хранения ключей сертификата 128 килобайт, и на нем может быть установлено 8 и более гигабайт памяти для операционной системы и пользовательских файлов. Под конкретные задачи мы можем установить необходимый вам объем памяти. Доступ как к памяти для хранения ключей и сертификатов, так и для а, флеш-памяти защищен пин-кодом. А, криптографическое ядро поддерживает ключи а, и алгоритмы электронной подписи, ГОСТ и RSA. Он сертифицирован по СТЕК и по ФСБ. И последнее. Почему необходимо... Какое есть преимущество? Почему бы вообще там, не взять отдельно флешку обычную, записать на нее операционную систему, загружаться с нее и не взять отдельно токен, не знаю, rutoken на cp 2.0 или rutoken 200 и использовать его для электронной подписи и для двухфакторной аутентификации? Значит, какие есть преимущества такого вот единого решения? Во-первых у вас всегда устройство только одно для всех задач. Вам не нужно втыкать их два, не нужно перетыкать, не нужно <coughs> хранить э, эти два устройства там, на одном брелке, бояться, что одно из них потеряется. Второе. Доступ к закрытым файловым разделам защищен пин-кодом. А чтобы защитить обычную флешку, Необходимо использовать программу шифрования поточного, что, в общем, достаточно такая сложная и медленная задача. Здесь все работает достаточно быстро и надежно. Вычисление электронной подписи происходит с помощью процессора токена. А ключи не покидают токен. Uh, если вы их создали как неизвлекаемые. То есть невозможно перенести ключи на другое устройство, если вы там его на какое-то время оставили, злоумышленник подсмотрел пин-код, он не сможет скопировать устройство и uh, работать uh, от вашего имени без вашего ведома. Таким образом, использование вот этого вот единого универсального устройства, на мой взгляд, оно наиболее удобно. Uh, ну что же. На этом моя теоретическая вводная часть закончена. Я передаю слово а, моим коллегам, которые дополнят мой рассказ и покажут, как это все работает вживую. Я okay, вопросы, спасибо. буду готов на них ответить. Павел, прошу вас. Так, часть Павла будет несколько позднее. Меня зовут Никитков Александр. Да, слышно я? Коллеги, просьба плюсики поставить. Слышно? Да, отлично. Так, отлично. Секунду. Мы сегодня будем выступать, наша часть будет без видео, чтобы сосредоточить ваше внимание на слайдах, на демонстрации, ну, чтобы на всякий случай не было перебоев с видеопотоком. Так, коллеги, значит, свою часть хотели бы рассказать о практических сценариях обеспечения безопасной удаленной работы с помощью ключевых носителей ru токен и клиентского полу нашего шлюза криптопро также продемонстрировать некоторые сценарии вживую Сперва хотелось бы рассказать в принципе об истории взаимодействия нашей компании криптопро и актив являемся партнерами очень давно Результатом такого плотного взаимодействия явилась поддержка, практически полная поддержка линейки ключевых носителей RUTOKEN нашим криптопровайдерам, CryptoPro CSP, практически на всех известных, популярных и не очень платформах. А так как наш криптопровайдер является, можно сказать, ядром, там, сердцем практически всех продуктов, выпускаемых, программных продуктов, выпускаемых компанией CryptoPro, можно заявить также, что данные линейки ключевых носителей поддерживаются и этими продуктами, в свою очередь, тоже. То есть это и удостоверяющий центр, продукты JCP, и, в частности, вот сейчас будет рассказано об одном из наших также продуктов, это ssl шлюз CryptoPro Engate. Это воспроизводительный шлюз удаленного доступа на базе протокола TLS, который позволяет безопасно и быстро организовать защищенный доступ удаленных пользователей к оперативным. А ресурсом через защищенный канал, прямо через интернет. Значит, данное решение отличает гибкие настройки доступа. Вы можете использовать как сертификат, так и логин-пароль. Можете комбинировать данные способом. Есть также поддержка радиуса, а также много других вариантов, которые также можно комбинировать между собой. Есть также возможность ограничивать время пользователей, время работы пользователей по времени, по дате. Можно настраивать довольно гибко. Итак, некоторые возможности. Опять же, повторюсь, двухфакторная амплификация, в том числе радиус, в том числе одноразовые пароли. Есть возможность бесшовного устраивания существующей инфраструктуры, то есть существующие данные для амплификации пользователей можно брать из существующих LDAP. А для, например, наиболее распространенных. Также на шлюзе реализована поддержка различных криптоалгоритмов. Это не только ГОСТ. Шлюз умеет организовывать веб-доступ и VPN также по зарубежным криптоалгоритмам. Значит, наличие сертификатов в ФСБ России. Также одной из особенностей шлюза, отличающей от многих конкурентов, является то, что одновременно может организовываться и VPN-доступ, и VPN доступ без клиентского. То есть вам достаточно просто браузера, криптопровайдера и, собственно, дальше, в зависимости от реализуемых сценариев, либо сертификата клиентского, либо логин и пароль. Также из преимуществ Это высокая скорость доступа, высокая нагрузочная способность, кластеризация до 32 нот в кластере, масштабируемость. То есть все довольно серьезно. Поддержка всех современных клиентских операционных систем, как мобильных, так и десктопных. Вот сейчас, например, будет демонстрироваться конкретно работа клиентского ПО-шлюза на Windows, всем известный, а также на из российских дистрибутивов Linux — Астролин в Смоленске. Покажем вам, как все это работает. Также существует поддержка виртуализации. Мало того, она сертифицирована по классу s 1 Есть перечень гибервизоров, в которые можно ставить наш шлюз. Наличие экспортного варианта. Ну и, как говорилось ранее, контроль учет времени доступа пользователей. Можно гибко настраивать, когда и кто сколько должен работать. Потом, соответственно, его работу прекращать. Конкретные решения, которые... Сейчас мы будем вам показывать его а, основные преимущества. Существляется в том, что значит, имеется в кармане доверенная операционная система с предварительно индивидуальным настроенным криптовалютическим ПО. Вот, можно подключать к любому из имеющихся. С86 совместимых компьютеров и не бояться вирусов и всего остального. Значит, ключи... В частности, ключевые контейнеры сертификата, используемые клиентским по они находятся в защищенном сегменте памяти данного токена и не могут быть извлечены, что тоже будет продемонстрировано сейчас. Опять же, сертификат соответствия имеется, стек на данный токен. И, как сказано было Андреем ранее, огромное количество различных дистрибутивов, Linux, ну и, собственно, Windows, могут быть установлены и использованы на данном токене. Все. Все как вам нравится. Так, значит, сейчас хотели бы продемонстрировать работу а, данной связки на Windows и на Astralinux, начнем с Windows. Ролик будет записан заранее. Итак, стандартный рабочий стол. А, сперва продемонстрируем, что... Ключи, действительно, клетки ключи, контейнер с клиентскими сертификатом и ключами находятся на считывателе на токене, на данном, и не могут быть извлечены. Вот, собственно, даже свойства при попытке копирования данного контейнера четко указывает, что экспорт невозможен, поскольку ключи не экспортируемы. И так далее. Попробуем подключиться к одному из наших тестовых шлюзов. Этот шлюз подразумевает вертификацию пользователей по а, сертификату. Значит, скажу также, что перечень тестовых шлюзов и, а, и другие информационные материалы будут доступны вот, в файле презентации на том с последних слайдов. Так что, если захотите попробовать сами включаться можете это сделать. Никаких проблем там нет. Итак, а, набираем собственно, адрес шлюза, который нам требуется. Это ngts.cert.crypto.ru также можно посмотреть в разделе «Сертификаты», что у нас имеется ключевой контейнер для модификации на данном шлюзе. Попробуем подключиться. Вводим пин-код, о котором говорил Андрей ранее, и успешно подключаемся. Далее, на серверной части шлюз здесь есть такая интересная настройка, которая для более нагля... большей наглядности того, что подключение произведено успешно, автоматически дергает браузер, который присутствует в системе по умолчанию, и показывает, ну, что-то типа странички с основной информацией о нашем шлюзе. То есть это вне зависимости от платформы, будь то, если будете пользоваться, пытаться подключиться с Android, с союза, с Windows, также будет такой вот эффект. Так что не пугайтесь. То, собственно, что касается клиентского доступа. Доступа, vpn доступа у нас использования клиентского по шлюзу. Шлюз также может организовывать доступ, веб-доступ, а, без клиента. И сейчас мы попробуем через браузер а, CryptoPro Chromium Ghost подключиться к тому же шлюзу, но уже через... Ой, Так, вводим э, адрес также шлюза, пытаемся подключиться, выбираем из существующих э, клиентских контейнеров, он у нас тут единственный экземпляр. Э, выбираем его, вводим пин-код, тот же, который вводили ранее в клиентском шлюзы. и получаем доступ так, к страничке портала. Далее вот здесь третья ссылка приведет нас в ту же самую страничку-визитку с основной информацией о шлюзе. Все довольно просто. Теперь покажем, собственно, то же самое, только на AstroLinux. Значит, здесь для того, чтобы посмотреть контейнеры, расположенные на ключевом носителе, заходим в специальную называется CEPA на Linux доступно также. И тоже видим, что скопировать этот контейнер мы никак не можем. Жумо только использовать. Открываем клиентское по шлюзу, кредит Убеждаемся, что клиентский контейнер с включаемыми сертификатами присутствует в перечень доступных. Пытаемся подключиться к тому же шлюзу, вводим PIN. В общем, все то же самое, что и на Винде. Снова открывается страничка приветствия. И теперь мы снова попытаемся, отключившись, зайти на данный шлюз через веб-браузер. Убираем контейнер. Сертификат, прошу прощения. Снова получаем вход на тот же самый портал. Так, коллеги, ну и повторюсь, что дистрибутив Linux может быть установлен на ваш вкус, любой, с перечней поддерживаемых нашим криптовалейдером. Собственно, сможете точно так же удобно работать. Также хотели бы уточнить одну деталь. Сейчас, в вот момент, когда мы проводим данную трансляцию, на одном из устройств, с сейчас Павел как раз отвечает на ваши вопросы в текстовом режиме, работает именно как раз вот та связка, о которой мы сейчас рассказываем. Сейчас покажем вам фоточку. А мы видим ноутбук, который загружен с флешки. Вот видите, беленькая вставлена, рутокенс, флеш 2.0. Загружена операционная система Astra Linux, и через веб-браузер e Павел. Успешно отвечает на ваши вопросы. Так что сами давно все пользуем. Все, спасибо за внимание. Я передаю слово Павлу. Сейчас вернем назад презентацию. Так. Коллеги, еще раз добрый день. В моей части я расскажу о наиболее, на наш взгляд, востребованных сценариев на текущий момент, когда может потребоваться и когда уже используется связка CryptoProEngate, клиент и рутокен токен ЦП, либо просто рутокен, потому что ситуации бывают разные. В одних случаях необходимо загрузиться с флешки, дальше получить удаленный доступ. В других случаях рутокен можно использовать в качестве второго фактора аутентификации. Еще в конце 2017 года было опубликовано поручение президента Владимира Владимировича 1380, в соответствии с которым необходимо реализовать ряд мероприятий по переходу государственных органов, взаимодействие между собой гражданами и организациями с использованием отечественных криптоалгоритмов. И в этой связи в последнее время активизировалось большое количество министерств, ведомств, обращается к нам, обращаются к нашим партнерам для того, чтобы провести пилоты по переводу своих веб-ресурсов и доступа к ним на TLS-GOS, то есть на отечественную криптографии. И вот буквально там, последние две недели мы активно участвуем в работе там, одной из таких рабочих групп в, одной, в одном из ведомств. Возможно, и вы, как представители государственных ведомств, либо как представители потенциальных исполнителей по таким работам участвуете, либо в ближайшее время будете участвовать. Ну, знайте, что мы в любой подобной ситуации готовы помочь вам прийти на помощь и подсказать и передать свои компетенции в этой области. Собственно, постепенно государство, государственные органы в первую очередь переходят на использование ГОСТ в интернете, на использование ТВС ГОСТ. При этом, если говорить про рутокен про связку с РУТОКен, то он уже давно используется для доступа и работы на госуслугах, и такая, эта же тенденция и продолжится и дальше. Кроме этого, все мы, наверное, последние полгода привыкли к тому, что совещания, семинары, вебинары, конференции все проходят через какую-либо специализированную систему видеоконференц-связи Zoom, webinar.ru, либо что-то еще. В этом направлении мы тоже сейчас активно работаем, взаимодействуем с производителями соответствующих систем. Сами производители к нам обращаются для того, чтобы проверить совместимость, обеспечить интеграцию, чтобы передача голоса, видео проходила безопасно с использованием, опять же, отечественного шифрования PTLS-ГОСТ. И если кто э -э, читает новости на нашем сайте cryptopro.ru, недавно мы как раз опубликовали новость о том, что подтверждаем соответствие, совместимость э -э, отечественной системы видеоконференцвязи Трюконов с э -э, нашим... К вот N-клиентам, NGIT, никаких сбоев, никаких там э, искаженных картинок и голоса не происходит, а все работает корректно. В этом же направлении работаем с другими производителями, в том числе зарубежными, чтобы обеспечить отечественное шифрование при организации э, каких-то закрытых совещаний, доступ к информации, которым хочется закрыть с помощью отечественного шифрования, особенно если передаются персональные данные. Кроме этого, мы, честно говоря, даже сами не ожидали, но поступают к нам активно запросы от компаний, в которых функционируют колл-центры в связи с пандемией. Сотрудники таких компаний тоже в большинстве своем, отправлены на удаленку. И чтобы сохранить работу колл-центра, чтобы обеспечить его безопасность, к нам вот, буквально там, несколько дней назад обратилась одна из таких компаний. Им необходимо было, чтобы сотрудник, работая из дома, не боялся, что на компьютере могут быть какие-то вирусы, либо там ребенок что-то там не то установил. И можно было полностью безопасно загрузиться на любом домашнем компьютере и продолжить работу колл центра Вот такие сценарии тоже в последнее время стали популярны с использованием как раз решения RUTOKEN CP2.0 и CryptoPro Следующий, наверное, не менее популярный сценарий, который в последние полгода особенно стал актуальным, это все, что связано с телемедициной. Здесь в полный рост стоит вопрос защиты персональных данных, потому что информация о здоровье пациента это попадает прямо, непосредственно в специальных, категорию специальных, специальной категории персональных данных, которая, как правило, должна защищаться по повышенному уровню защищенности. и очевидно, необходимо использовать отечественное шифрование с ФСБ-решением для того, чтобы обеспечить защиту такой передаваемой информации между пациентом и врачом. При этом также важно обеспечить на стороне врача факторную аутентификацию, обеспечить повышенную безопасность для того, чтобы злоумышленник не смог пробраться на рабочее место врача и получить доступ к информации пациента, о его диагнозе и так далее. Для этого... Также желательно использовать RUTOKEN. Вот как раз тот случай, когда, может быть, RUTOKEN CP2.0 плюс N-Gate использовать нет особой необходимости, а использовать NGate плюс RUTOKEN в качестве второго фактора, фактора аутентификации очень даже хорошо в связке работает. И вот в этом направлении мы сейчас активно взаимодействуем тоже с несколькими производителями платформ. Медицины, который представляет соответствующие услуги клиникам, которые, собственно, уже организует процесс взаимодействия между врачом и пациентом. Есть такая система, платформа и у внешнего экономбанка есть у Сбербанка, я знаю, что и Microsoft через свой Microsoft Teams тоже представляет такие услуги. В общем, достаточно явный тренд, который мы наблюдаем в последнее время, это вот как раз переход на использование сервисов телемиции который постепенно, насколько мы видим, перейдет тоже так же на использование ТЛС гост И уже такие прецеденты есть. Ну и единая геометрическая система. Мы уже о ней много в предыдущих наших вебинарах рассказывали. Система сейчас спорно воспринимается на рынке, но тем не менее. Позволяет в перспективе получать удаленно... Услуги, банковские услуги без необходимости посещения банка. Достаточно один раз прийти, сдать свои геометрические персональные данные, фото лица, голос и дальше, выходя из дома, получать банковские услуги. При этом в большинстве случаев наше решение CryptoPro Git входит в типовые решения для обеспечения безопасности. То есть, когда операционист банка, собирающий персональные данные, передает их в центральный офис, это Передача ее защиты обеспечивается с помощью cryptoprom -Gate. И когда пользователь, уже сдав свои персональные данные, биометрические, подключается для получения услуг, также на его мобильном телефоне устанавливается cryptoprom для обеспечения, обеспечения безопасности через ТВС-ГОСТ. При этом многие банки, опять же, для усиления безопасности, реализуют двухфакторную аутентификацию на месте операционисты, собирающие эти биометрические данные, благодаря использованию второго фактора в виде root Ну и последний слайд, последняя система, касающаяся именно сервисов. То, что мы сейчас в последнее время тоже наблюдаем, активно взаимодействуем, это облака. Если многие уже переходили в прошлом, в позапрошлом, в предыдущие годы на облака, то последние полгода еще больше подсигнуло компании, для перехода в облака. При этом понятно, что переход всегда сопровождается с вопросом обеспечения безопасности, и здесь по запросам, по взаимодействию с нашими партнерами, облачными провайдерами, мы видим два таких направления нашего взаимодействия, которые также могут быть вам интересны и полезны. Первое, когда администраторы облачной платформы подключаются для администрирования информационных систем и ресурсов этой платформы. Собственно, если в информационных системах, хранящихся в облаке, хранятся, обрабатываются персональные данные, то здесь, опять же, возвращаясь к законодательству, необходимо обеспечить э, защиту удаленного доступа с помощью сертифицированных средств. Здесь, опять же, зачастую стоит вопрос реализации ТЛС ГОСТа. Это первый сценарий. Э, уже несколько запросов таких нас, к нам было. Уже, на самом деле, сейчас идет процесс реализации, законтрактованный, когда один из крупнейших в России – облачных провайдеров, как раз реализует такой доступ своих администраторов к информационным ресурсам, хранящимся в облаке, с использованием нашего решения криптопроингей. При этом администраторы также используют токен в качестве второго фактора аутентификации. И второй сценарий, он такой достаточно новый, наверное, для нашего рынка, когда, и надеемся, что в самое ближайшее время наш партнер-оператор Облачный оператор объявит об этом официально, что в его магазине приложений облачных появится возможность заказать виртуальный шлюз криптопроэнгейт. Для чего это будет нужно, сейчас кратко расскажу. Например, вы организация, которая хочет получить в аренду несколько виртуальных машин в облаке облачного провайдера. Вы заходите в магазин, оплачиваете эту аренду, либо она оплачивается по минутам, либо как-то еще – с помощью этих виртуальных машин реализуете свою информационную систему или систему в облаке провайдера. И дальше у вас встает вопрос обеспечить безопасный доступ к этим информационным системам, находящимся в облаке и ресурсам. Вы разворачиваете еще одну виртуальную машину, готовую виртуальную машину, поднастроенную со шлюзом CryptoPro N-Gate. Немножко ее донастраиваете, там буквально элементарные настройки и обеспечиваете доступ к своим уже развернутым ресурсам через вот эту виртуальную машину крипто-проингит. После того, как вам эти ресурсы больше не нужны, вы, соответственно, возвращаете их и не платите, и не пользуетесь. Вот такие два наиболее популярных кейса, связанных с доступом к облаку безопасно. мы вот в последнее время наблюдаем, и не только наблюдаем, но и активно участвуем и на практике реализуем. И заключительный слайд уже относится больше не к информационным системам, с которыми можно интегрироваться, а именно с э, платформами, аппаратами, на которых мы уже протестировали и э, постепенно реализовываем наши проекты. В первую очередь, также можно это прочитать на нашем сайте. Было несколько новостей о том, что мы подтвердили совместимость нашего клиента и шлюза CryptoProMGate с тонкими клиентами, так как отечественными, так и зарубежными, с, который работает с vdi системами Также мы протестировали совместимость с различными специализированными планшетами, ноутбуками, которые устойчивы к различным внешним факторам, в том числе сейчас то, что вот Александр показывал вам на фотографии. Тот ноутбук, в котором воткнут root по 20 с которого Александр сейчас отвечает вам на вопросы, это как раз вот то самое специализированное устройство, которое мы протестировали в том числе. Вот. И кроме этого, в последнее время появляются новинки на ARM архитектуре. Мы их тоже все виды протестировали, и можем сказать, что криптопроингрид также можно реализовывать и на базе этого аппаратного обеспечения. Да, на этом сценарий, конечно же, не заканчивается, но, к сожалению, вебинар у нас ограничен по времени. Есть, конечно, и другие сценарии, может быть, менее популярные. Я уверен, что и вы в своей профессиональной деятельности также сталкиваетесь с различными сценариями. В любом из сценариев, которые вы предложите, мы готовы с вами поучаствовать, поучаствовать компетенциями, поучаствовать нашими сотрудниками, поучаствовать, возможно, в реализации пилотов и дальнейших внедрений. Поэтому по любым, по любым вопросам, связанным с организации VPN-доступа, с организацией факторной аутентификации, с использованием RUTOKEN-NCP2.0, либо просто RUTOKEN, обращайтесь, мы сами вместе с коллегами из актива готовы вам активно помогать. Если сейчас будут вопросы какие-то, но я вижу, что они есть, мы тогда, наверное, вместе с коллегами из актива перейдем к вкладке «Вопросы» и постараемся на них ответить. Да, и вот на этом слайде приведена просто в качестве Справки информация по этим ссылкам можно потом в презентации получить, перейти и почитать о нашем решении более подробно. При необходимости, при заинтересованности можно также подключиться к шлюзу, тестом, посмотреть, как он работает. Ну и можно пойти дальше, скачать дистрибутив, который уже входит в встроенный на 3 месяца и протестировать у себя. Ну а дальше при необходимости, при желании приобрести. Да, коллеги, спасибо большое за внимание. Переходим к вопросу. Андрей, я предлагаю вам, как направляющему нашу дискуссию, может быть, тогда зачитывать оставшиеся вопросы, которые остались, и дальше будем на них совместно отвечать. Так, меня слышно сейчас? Да, слышу, да, слышу. да, отлично. Супер. Смотрите, ну, на самом деле у нас здесь на все вопросы отвечены. я хотел бы просто, чтобы, может быть, мы дали бы какие-то комментарии, обобщили то, что написали. Давайте я со своей стороны для начала скажу вот по поводу там записи операционной системы и программного обеспечения. Значит, сам по себе токен RUTOKEN CP2.0 Flash не имеет никаких ограничений для записи заказчикам непосредственно операционной системы. То есть если вы хотите самостоятельно собрать необходимый вам набор программного обеспечения либо в процессе эксплуатации заменить операционную систему на какую-либо другую из совместимых, из тех, что протестировано, на совместимость, то мы готовы вам там, помочь советом, что называется. Вот. Либо наши партнеры готовы предоставить вам уже готовое, Токены вместе с записанными образом. Запись, собственно говоря, ничем не отличается при записи готового образа. Единственное, что если там необходимы какие-то определенные тонкости, там включение двухфакторной аутентификации необходима там, защита разделов пин-кодом и так далее, то вот это все нужно предусматривать в момент разбиения токена и так далее. Так, значит, дальше... Аутентификация, правильно я понимаю, что аутентификация происходит не самим токеном, а ключом подписи, которая загружена на носитель. Ну, Но смотрите, аутентификация происходит следующим образом. Совсем упрощенно говоря, <coughs> генерируется некое случайное число, токен его подписывает, возвращает подписанное значение назад, проверяется подпись. То есть внутри операционной системы есть... Сертификат, внутри токена есть ключи. Соответственно, ключи должны быть заранее созданы, сертификат должен быть заранее помещен внутрь операционной системы. Все В зависимости от того, какой конкретно модуль будет установлен, это может быть либо ГОСК, либо РСЛ. Тут, как я уже сказал, то есть вы можете это все настраивать сами, либо вы можете воспользоваться услугами наших партнеров, которые все это настроят в комплексе. Можно, вот Вопрос, какая у вас используется при загрузке USB, можно ли использовать свой загрузчик, все что угодно, вы можете использовать свои собственные загрузчики, которые вы самостоятельно создадите, напишите, сделайте. Вот, так по классу СКЗИ Павел привел ссылку на сертификаты КС1, и КС2. По совместимости с Windows мы проверяли на Windows 10. Так, что у нас еще? Ну Да, то, что USB 3.0, пока сроки непонятные, но, в принципе, как показывает опыт, скорость для загрузки операционной системы и по работе с ней вполне достаточна для второго USB. Так, Так, так что у нас... По возможности получить токены для пилота. Просьба напишите, пожалуйста, запрос на AI, как Андрей Игнатов, собака .ru и мы с радостью вам все это дело предоставим. Ну, то есть нам нужно понимать, для какой задачи это будет использоваться. Будете ли вы самостоятельно писать операционную систему, либо должен быть использован какой-то образ, и так далее. Соответственно... Так, что у нас? Так. Так. Насколько быстро загружаются операционные системы, зависит от операционной системы. Все загружается достаточно быстро, но ну, не так, наверное, быстро, как с подключенных SSD, но нужно понимать, что там, если это Linux, то это можно специально оптимизировать. То есть здесь на самом деле вам важно четко определиться, какую задачу вы хотите решать таким образом. То есть если вам необходимо исключительно терминальное решение для подключения по RDP к удаленному серверу, то вам нужна максимально облегченная операционная система, в которой там, кроме XOF, ничего не будет, в которой будет запускаться сразу клиент Engate и после этого сразу клиент RDP для удаленного подключения. Если вам нужна какая-то система для того, чтобы можно было работать локально достаточно, с достаточным набором программного обеспечения, то здесь будет больше сервисов, датчик загружаться будет подольше, но не критично. То есть мы пробовали, работали, мы никакого дискомфорта не заметим. Так, каким-то образом можно централизованно мониторить работу. Ну, здесь там, коллеги Криптопро ответят по своей части. С нашей части здесь уже будет зависеть от того, какие, собственно, вы будете использовать операционные системы и дополнительные средства. То есть токен ⁇ это просто средство загрузить операционную систему и реализовать дополнительные сервисы по защите файлов, по двухфакторной аутентификации. Кому обращаться для получения токенов? Вот, как я уже сказал. Ai, собака, рутокен, пишите, обсудим. А какое количество операций чтения запись записи поддерживает флешка, установленная сейчас в рутокене? Ну, то есть, простыми словами, срок жизни в таком режиме полгода-год. Смотрите, все очень сильно зависит от сценария работы а, операционной системы. Если у вас а, система, которая предназначена для того, чтобы запускать клиент uh, VPN, и оттуда клиент RDP, либо там, браузер для работы с приложением <coughs> и компьютер ну, не совсем уж дохлый, там, не до предела дохлый, то есть SWOP файл использоваться не будет, то фактически никаких операций чтения на данный uh, токен, на, в область флеш-памяти токена производиться не будет. Получится, что у вас производятся только операции, никаких операций записи. Получается, что у вас производятся только операции чтения в момент загрузки и в момент доступа к программному обеспечению. А это значит, что токен прослужит очень-очень-очень долго. Если у вас компьютер совсем слабый, приложение там очень тяжелое, то та же операционная система Windows, которая обязательно требует свопа, то здесь необходимо под данную конкретную задачу обращаться к нам для изготовления партии, куда мы поставим сильно более надежную флеш-память, которая гарантированно проработает очень долго, но там, возможно, будет много других цен. То есть еще раз говорю, срок работы данного решения он сильно зависит от ваших конкретных задач. Uh, так, флеш-область токена, загрузчик операционной системы шифруется, или к нему можно получить свободный доступ, как uh, к обычной флешке. Ну, смотрите, давайте. Значит, вот um, есть um, обычный загрузчик, который uh, там должен быть всегда доступен в момент загрузки операционной системы. Его шифровать нельзя никогда, потому что там операционная система загружаться не будет. Дальше он может... При... Туда можно реализовать следующий механизм. После загружается вот этот маленький совсем загрузчик, вы вводите пин-код, и разблокируется область памяти, в которой находится операционная система. Если это необходимо, то есть если по какой-то причине вам необходимо защитить операционную систему не просто там, процесс аутентификации, а защитить сам процесс загрузки. Такое можно сделать, для этого просто необходимо готовить другой образ дополнительный, такое делают наши партнеры. Это никак не зависит, от токена, то есть на токен можно записать один простой образ, можно записать два из которых будет заниматься разблокированием э, хранилища данных для второго. Все зависит от конкретной потребности. То есть опять же обращайтесь, мы готовы обсудить любой сценарий. А, так, ну что же, теперь давайте я буду Пройдемся по тем вопросам, которые э, относятся к сфере ответственности наших коллег из а, КриптоПро. Андрей, давай я буду зачитывать, зафиксировался да. какие да. вопросы. Да. да. Я дополню Андрея по поводу мониторинга. На стороне... В кончлезе криптопромги есть необходимые инструменты, позволяющие мониторить подключившихся пользователей, сессии то есть количество, другие параметры смотреть. При необходимости можно собственно, разрывать эти сессии. Также есть возможность задать определенный промежуток, когда можно подключаться, в течение какого времени. Например, если вы хотите, чтобы в решение подключались ваши какие-то контрагенты, подрядчики чтобы они работали только в рабочее время, в рабочие дни. Вы можете настройки ограничить, ну, там, на выходных или вечером, ночью, или ранним утром они не смогут подключиться. Либо они, допустим, вы устанавливаете, что не более двух часов подряд подключения, а, собственно, через два часа также подключение будет отрублено. По поводу шлюза доступа. Ну, тут в качестве шлюза доступа используется, как мы уже проговорили, CryptoProEngate шлюз. Собственно, он, как и в целом все решение сертифицированного ФСБ по классам КС1, КС2, КС3. Но более подробную информацию можно посмотреть как раз по ссылкам, приведенным на последнем слайде. Сейчас вот, вот здесь. Здесь же можно найти документацию, касающуюся инструментов мониторинга. Ну и, наверное, последний вопрос, на который по поводу окно системы является ли... Обсуждаемое сегодня решение системы класса MDM, ответ – нет. Это скорее решение, которое может работать в связке с MDM. Ну, в целом MDM – это что такое? Mobile Device Management System – это система управления мобильными устройствами. Сегодня мы больше говорили, рассказывали про десктоп, десктопное решение. Благодаря нашему решению совместно можно загружаться собственно, на десктопе и дальше работать либо локально, либо удаленно. Если мы говорим про мобильные устройства, то здесь в линейке продуктовых коллег из Актива есть, собственно, рутокены с интерфейсом USB Type-C, и, собственно, можно использовать их в качестве ключевых носителей, подключая к мобильным устройствам в том числе. Но понятно, что полноценная система MDM это несколько шире. В этом направлении мы тоже активно работаем с отечественными разработчиками MDM-системы, с такой системой как, например, с iPhone, зарубежными компаниями, в том числе представляющими сервисную модель MDM-системы, в каком направлении взаимодействия. Чтобы с помощью MDM-систем MDM можно централизованно, удаленно накатывать политики безопасности и настройки собственного VPN-клиента, CryptoProInGate. Вот в вот направлении взаимодействия, интеграции действительно с некоторыми производителями есть. И в данном случае мы скорее дополняем, но не заменяем друг друга. Вот здесь вопрос есть по поводу использования гаджета Android. Но если пофантазировать, что у кого-то еще остались устройства на Android, которые используют x86-процессы какие-нибудь атомы старые, то потенциально, конечно, если пофантазировать, возможность загрузиться есть. Но, скорее всего, таких устройств уже мало кого осталось. А в принципе данный токен при использовании с Android можно использоваться как вот как раз ключевой носитель, то есть Клиентская ПО «Шлюз Грэппровенгейт» на андроиде может работать со съемными ключевыми носителями из линейки, а вот рудоген, и, соответственно, вот только в таком варианте загружаться, конечно, на андроиде у вас получится. Если коллеги на какие-то вопросы забыли ответить, не увидели их, просьба продублировать, ну, либо, может быть, какие-то новые вопросы еще есть. Вопрос по поводу сервер доступа. Да, отчасти я ответил, что в качестве сервера доступа выступает шлюз криптопроингейт. Что касается ограничений по количеству внешних пользователей, такого ограничения нет. Более того, могу сказать, по производительности, самая мощная железка 3000 к наш шлюз в тестах выдал до 45 тысяч одновременных подключений. Поэтому, ну... Если сайт госуслуги, мы надеемся, будет работать в перспективе через наш шлюз, то, наверное, этого достаточно будет для решения любой другой задачи. Ну что же, я так вижу, что больше вопросов пока нет. На самом деле... Если вопросы будут, то, собственно, давайте вернем, наверное, слайд с нашими… Вопрос ним, Андрей. Я так понимаю, что Нет. вопрос про ПАК касается криптопроингейт. Криптопроингейт поставляется, если мы говорим про шлюз, либо в качестве аппаратного устройства, которое приобретается у нас, либо в качестве виртуального. И виртуально, и аппаратно – оба варианта сертифицированной ФСБ. Да, вот тут по, по, по периоду доступа это тоже к вам, потому что… Да, да. да вот, собственно, ответ на последний вопрос, да, вы можете получать доступ к своему сайту через ZoomToken, по времени, по дням, указывать конкретные даты, указывать конкретные периоды времени, которым можно отрешать доступ и запрещать. Ну, конечно, сами. Да, то есть вы приобретаете либо аппаратное, либо виртуальное устройство, и дальше полностью конфигурируете и управляете. Требования к реселлерам наличие лицензии ФСБ. Да, чтобы стать нашим партнером, партнером КриптоПро, у вас должна быть лицензия ФСБ. Ну что же, давайте тогда, если будут еще какие-либо вопросы, то наши контакты, мои коллеги здесь указаны. В зависимости от того, в чью сторону вопросы будут, пишите нам. Если вдруг вы ошибетесь, ничего страшного, мы друг другу все обязательно перешлем. По тестированию обращайтесь, с радостью предоставим совместное, укомплектованное решение под ваши нужды для тестирования, для дальнейшей эксплуатации. Спасибо за внимание, спасибо тем, кто был с нами, спасибо всем участникам нашего сегодняшнего вебинара. Будем рады видеть вас как на вебинарах КриптоПро, так и на вебинарах актива. Хорошего вам дня, безопасной вам работы. Спасибо, счастливо. Всем хорошего.